Я решил немножко помочь нашему заказчику. В октябре это и не новость. Именно этим направлением мы плотно занимаемся последние два года. Заглянуть в баньку помимо бани. Счастливые заказчики. Об этом есть отдельно снятая серия. Самое главное, как заказчик сматывает. Ну, например, вот сюда. Ой, он просто открывается, и туда этот картридж помещается. Опс. Кстати, хотите подписывайтесь, не хотите не подписывайтесь. Половина осенью, половина весной. друзья привет с вами вновь я андрей кирова и я вас приветствую на своем канале если вы заметили я на канале все больше рассказываю про строительство бассейнов. именно этим направлением мы плотно занимаемся последние два года и сегодня мы с вами поговорим про композитный бассейн и баню которая установлена во дворе частного дома куда заказчики счастливые заказчики недавно уже переехали я вам покажу как здесь все устроено и что мы применили на этом объекте и самое главное, я вам расскажу, почему лучше всего начинать строительство бассейна осенью. Если вы помните, у нас есть направление по производству мобильных бань, которые мы делаем из морских контейнеров. Она как раз-таки здесь представлена. Об этом есть отдельно снятая серия, и я ссылочку по ней оставлю обязательно. Помимо бани здесь находится композитный бассейн 3х6 и техническая комната, которая также здесь очень органично вписалась в этот объект. Но обо всем по порядку здесь для защиты бассейна от пыли и грязи используется солярное покрытие с механическим наматывающим устройством которое сейчас вам продемонстрирую как заказчик сматывает в чем удобство таких систем защитных в том что оно Легко накрывает бассейн и также легко сматывается. И потом просто берем одной рукой и откатываем его туда, где оно нам не будет мешать. Ну, например, вот сюда. Ой, Опс. Ну что, подробно про эту чашу. А, Во-первых, это чаша серого цвета. Когда заказчик выбирал эту чашу, он ориентировался на цвет воды, который будет в этом бассейне И хотел уйти от стандартных голубых цветов Здесь мы применили, соответственно, две форсунки, которые подают воду в бассейн Один скиммер серого цвета, через который вода уходит в комнату технологическую Фонарь, который освещает этот бассейн в ночное время и, в принципе, больше здесь ничего нету. То есть, это довольно простая конструкция с минимальным количеством закладных деталей. Сюда еще можно было бы поставить дополнительно еще один фонарь. Можно было бы поставить пылесосную форсунку. Но это все мы покажем на наших следующих объектах. А сегодня речь вот про бассейн серого цвета. Что в нем есть еще такого удобного, чего не бывает в других чашах? Ну, например, две отличительные особенности этого бассейна в том, что... Он уже сразу изготовлен со ступенями, то есть с него удобно испускаться и выходить из него. И в нем а, глубина метр семьдесят, что позволяет в нем купаться полноценно и детям, и взрослым. Этот бассейн чистится при помощи а, механического пылесоса, и время уборки этого бассейна занимает 10 минут. Ну что, у нас сейчас, несмотря на солнышко, температура воздуха 7 градусов, довольно прохладно ну в октябре это и не новость и температура воды у нас 24 градуса то есть это говорит о том что бассейн оснащен подогревом то есть он обогревается за счет того что в технологической комнате стоит теплообменник и на него подается температура от котла который кстати установлен в доме то есть мы здесь не ставили отдельного котла поэтому в этом бассейне комфортно можно купаться Круглогодично встречать вам Новый Год и открывать купательный сезон раньше, чем все остальные. Ну что, на этот бассейн снаружи мы посмотрели, а сейчас я предлагаю пойти и отснять все, что у нас находится в технической комнате. Она довольно компактная, заказчик принял решение а, делать ее прямо здесь на улице, утепляя снаружи, но попробуем все-таки в нее попасть и показать, что у нас там установлено. А у нас здесь стандартный набор оборудования, то есть у нас стоит щит управления. Щиты управления мы собираем, соответственно, самостоятельно. Здесь есть все индикаторы, которые показывают, что бассейн работает от сети. Сейчас, кстати, продемонстрирую, как работает фильтрация. Просто поворачиваем тумблер. И бассейн перешел на режим автоматической фильтрации. Также показывает, что здесь работает в бассейне подогрев. Чуть правее находится итальянская станция дозации. Она дозирует, соответственно, PH и дозирует хлор. Снизу находятся канистры, из которых берется раствор PH и хлор. И, соответственно, в автоматическом режиме это все происходит. Заказчику остается только лишь менять канистры, когда они становятся пустыми. Также у нас здесь находится фильтровальная бочка 500 и находится насос 12-кубовый. Все это размещено здесь компактно, расключено, подведено отопление. Таким образом, здесь у нас щит управления, станция дозации, насос, фильтр и теплообменник за моей спиной стоит. Все еще раз говорю, очень компактно, заказчик только сюда переехал, поэтому такая рабочая обстановочка. Но я и люблю всегда рабочую обстановку, чтобы вы понимали, как это все выглядит вживую. Поэтому включаем фильтрацию в автоматический режим и выходим на улицу. Ну что, выходя из технического помещения, я решил немножко помочь нашему заказчику. И а, поместить в его скиммер флакулянт, который помогает сделать воду чище. Он собирает хлопья мусора и пропускает их через фильтр. Соответственно, скиммер, ну это крышка скиммера, он просто открывается и туда этот картридж помещается. Опс. И водичка становится чистой, приятной глазу и соответственно все получают удовольствие. Но сейчас я вам расскажу, почему бассейн лучше строить осенью. Итак, почему же все-таки строительство бассейна стоит начинать осенью? Ну, понятно, можно говорить о бассейнах композитных, о бассейнах бетонных и о бассейнах из съемной опалубки. Но какой бы бассейн вы не выбрали, лучше заложить основу этого бассейна, залить либо бетонную чашу, либо поставить композитную чашу именно осенью. Во-первых, это вам позволит осенью завершить все грязные процессы, бетонные, земляные и так далее. Во-вторых, чаша отстоится за зиму. В-третьих, это даст вам возможность очень быстро запустить бассейн уже весной. Таким образом, вы разбиваете строительство бассейна на два этапа. Грязную часть общестроительную делаете осенью, и чистую часть отделочную делаете весной. И есть еще один очень важный момент, что можно таким образом разбить финансирование строительства бассейна на два этапа. Половина осенью, половина весной. И вашему карману легче, и проще осилить эту, казалось бы, непростую, на первый взгляд, задачу. Кстати, про стоимость этого бассейна. Сколько стоит такой бассейн? Отвечаю. Строительство бассейна в размере 3 на 6 метра композитного обошлось заказчику 1 миллион 300 тысяч рублей. Включая общестроительные работы, поставку оборудования хорошего качества итальянского и включая благоустройство вокруг бассейна. Поэтому цены под каждый проект, они разные, зависят от конкретно вашей ситуации. Но эта задача стоила, еще раз повторюсь, 1 миллион 300 тысяч рублей. Ну и, соответственно, я сейчас предлагаю в окончании нашей серии заглянуть в баньку. Я вам напомню, где можно посмотреть полную серию про баню. Ну а так одним глазком давайте посмотрим. Не пугайтесь, здесь творческий беспорядок, но уже сейчас заказчик пользуется этой бани потому что хочет во всей красе использовать прелести частного дома напомню что мы находимся с вами сейчас в предбаннике или в комнате отдыха там прямо находится санузел и за моей спиной находится парилка все компактно расположено в 20-футовом морском контейнере и подробную информацию об этой бане можно посмотреть либо на нашем сайте своя баня либо в предыдущих сериях на YouTube-канале. Здесь у нас находится в парилке все необходимое. Печь стальная, два полка, 70 и 50 сантиметров по ширине, чего хватает на семью из двух взрослых и четверых детей. Светильнички, все благоустроено липа экстра-класса, вешалка, вся необходимая утварь для бани и стеклянная дверь. Поэтому растапливается она до 70 градусов ориентировочно за 40-50 минут. И можно комфортно принимать эту баню наслаждаться влажным паром и сразу из бани разогретым нырять в бассейн я надеюсь все подробно вам показал рассказал про чашу рассказал про техническую комнату про оборудование в ней про наши мобильные бани и даже рассказал вам о том почему бани и бассейны лучше строить осенью и более того мы с вами поговорили про цену но ну, а сейчас я вам покажу как легко Бассейн закрывается, и будем заканчивать нашу серию. Обязательно нужно поправить здесь, чтобы пленка вся легла на поверхность. Все, и зафиксировать колесико. Ну что, с чистой совестью могу сказать, что мы делаем свое дело хорошо. Наши заказчики довольны нашими работами. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Хотите, подписывайтесь. Не хотите, не подписывайтесь. Но одно точно. На канале Андрея Чирова мы о стройке знаем все.